Эх, оказывается, меня и всех вас... Короче, нам лгали. Да? Это ужас. И давайте тогда соберем 20 тысяч лайков и вы поймете, почему нам лгали. хе, -хе. Ладно, шучу вам, ребят. Не нужно никаких лайков. Просто напишите, что вы об этом думаете. А недавно группа ВК Bomb выложила в своей группе пост... Да, небольшая тавтология, извините. О том, что тайна горы Чилиад — это ложь. Так что все полезли срочно читать это, и как вы думаете? Много кто поверил в это. Давайте я зачитаю вам небольшую информацию из этого поста. Немногим после релиза GTA 5 геймеры обнаружили таинственный рисунок неподалеку от горы Чилет. Этот рисунок связывает то с НЛО, то с реактивным ранцем, то с потайными комнатами внутри горы. и в течение трех лет гора хранила свою тайну. Как стало известно, у одного из фанатов игры, который стоял у истоков решения проблемы Чилиад, посетила необычная идея, которая привела его к решению головоломки, мучившей игроков на протяжении долгих лет. Так стоп, ребят, подождите, э, то есть мы короче... Три года решаем эту долбанную загадку. Я решаю эту загадку, но ну, не так давно. Но все же чувак просто стоял такой и думает, «Ммм, я сейчас ее и решу!» Я выдвину самую идиотскую теорию в мире. Он решил, что рисунок, представляющий собой схематическое изображение ключевых точек сюжетной линии с привязкой к картине Лос-Антоса. Он предположил, что три квадрата у подножия горы символизирует трех главных героев. То есть, стоп. Мы сейчас немножечко ответвимся от этой темы. НЛО, джетпак и разбитое яйцо Это Тревор, Майкл и Франклин? Серьезно? Это, ну, какая связь? Кто из них НЛО, кто из них яйцо? Ну ладно Линия под квадратами символизирует связь между Майклом и Тревором Которые знали друг друга до начала основных событий В центре оказался Франклин Который познакомился с действующими лицами немного позднее Ну окей, допустим, главные герои Серьезно? Ну короче, давайте так, предположим Тревор — это яйцо, Франклин — это же Пак, а Майкл — Н. Вы совсем чуть ли двинулись, ребят? Как вообще это можно было связать? Это самая дурацкая теория, которую я вообще когда-либо слышал. Почему я вообще делаю сейчас об этом видео? Да лишь потому что, ребят, вам начинают очень много лишней и ложной информации представлять, которая совсем не является истинной проткачем. Как я и уверился, в скором времени Рокстар добавит новое ДЛС, которое поможет нам разгадать тайну горы Чилиот. Но... Если вы смотрели мои прошлые видео, да даже не нужно было смотреть все, главное посмотреть самое последнее. Вы увидите и услышите толковую теорию, которая базируется на реальных фактах. Прошу вас, ребят, не верьте такой информации, а также не пишите, что Омега находится где-то на острове. Это бред и баг игры, а также, что он мертв в гараже. Спасибо за внимание. Кстати, видео маленькое и не сильно информативное, я знаю. Сейчас я пытаюсь разобраться вместе с одним программистом, что не так с сайтом Chilliad Mystery. Как только разберусь, я сразу сниму видео на эту тему. И кстати, пожалуйста, подписывайтесь на мою группу в ВК. Ссылка в описании и в левом верхнем углу. А сейчас я хотел бы уделить пару минуток на просмотр, чтобы было с миром GTA при зомби апокалипсисе. Наслаждайтесь. В этом мире больше нет места в сострадании. В нем больше нет людей, которые смогут помочь тебе. В нем остались лишь зомби, мертвые души и разбитые мечты. Лишь только, положившись на себя, я смогу спастись. И спасти все человечество. Для начала мне нужно очистить свой путь и разум, и найти какое-то транспортное средство, чем я, наверное, сейчас и займусь. Я не уверен, что у меня получится остаться живым после этого. Тайна, которую скрывала гора, Горячий Чилиад. Было слишком ужасно, и немногие ее выдержали. Сверхсекретная организация разрабатывала вирус внутри этой горы, который должен был использоваться лишь в военных целях и защите от нападения другой страны. На что-то пошло не то. Да, это была моя вина. Да, я туда залез. Да, я слишком много копался. И это был не пак как я надеялся. Я надеялся стать героем, но стал... И теперь весь мир превратился в «Ходячих мертвецов». Зачем я лез на ту базу? Зачем я помешал? Я не знаю, вся моя семья теперь. Но ничего, ничего, я найду вакцину, я выживу, я помогу всем. Я очень на это надеюсь, и я надеюсь на то, что остались живые люди. Я надеюсь, что мне поверят, если найдут эту запись. Я прицепил себе на голову камеру, чтобы человек, который найдет запись, понимал, что я хотел все исправить, что я осознаю, что он творил. И даже если я умру, что будет потом. Это будет потому, что я заслужил смерть. Вакцина находится где-то на базе военных. Я буду держать свой путь туда. Если вы найдете это видео где-то в городе, знайте, вакцина у на базе Зенкуда. А я мертв. Но я донес вам свое послание.